Венской — народ всей чудесной, которую мы представляем. Давайте же посмотрим, как эти символы, костюмы и блюда выглядят. Чтобы правильно познакомить вас с вебской культурой, мы создали плакат, на котором отразили основные ее аспекты на плакате «Быт», «Костюмы», «Язык», «Промысел» народу пепсов и, конечно же, блюда. Ваше внимание, угощение. Спасибо. и куда же народу без языка своего чудесного, в котором Виртуозно и многогранно пользуются. Поем мы сейчас для вас песню держим, это непростую, она с детей старинным весом поет песни о том, почему клетки наши среди серых дней, как дети малыш. Спасибо большое.